друзья всем привет сегодня красим двери и капот все с двух сторон и кратенько сейчас коснусь тема двоякая почему-то пошла у вас в комментариях я так слежу за протиры использованием баллона или из пистолета я использовал и так и так показывал примеры в разных вариациях нужно применять по-разному но можно применять и один материал, так примеру, эпоксидный грунт в баллоне, который нормально растекается и нормально растягивается. Хорошо перемешанный баллон. У нас есть герметик, который надо пролить. У нас есть куча протиров, которые неизбежно получаются при подготовке. А как ни крути. Черные рамки не снимал, потому что я их буду переклеивать. Они мне сейчас как защита работают реально куча просто протирок, с которыми надо поработать тут два варианта или будем работать через мокрый по мокрому вообще все гнутом накрывать либо же грунт эпоксиден для протирок тоненькими слоями за 15-20 минут до нанесения краски обрабатываем им и потом ну, я к такому, скажем так, пришел, когда большие площади, как ни крутить, все равно лучше подтереть это все дело, суперфаником пройти. Загладим все э, распыльные капельки. Я баллон мешал, 6 минут стоял, пока по телефону говорил. Перемешан хорошо, но все равно имеются какие-то неравномерные капли если их не вытереть вот а база... если их не вытереть а база серебро это будет серьезно заметно и будет очень некрасиво все загрунтовал в таком состоянии можно ставить на 10-15 20 минут час полтора два сколько нужно там для работы можно допустим если готовились на ночь как я это делал, оставить это на ночь, оно все высохнет. С утра прийти, подготовить помещение, проработать это все суперфайном, обдуть, протереть липкой салфеткой, еще раз обдуть и смело приступать к окраске. Проблем никаких не будет. Однокомпонентные материалы, которые в баллонах находятся, замечательно работают в таком варианте. Никаких проблем от этого не будет. Но если кто уж вообще что-то там не доверяет, берите грунт мокрый по-мокрому, разовите два компонента, заливайте это в пистолет, наносите, мойте пистолет, идите. Точно так же пробегайте с серым скотчбратным или суперфайном, ультрафайном, микрофайном. Ничего от этого не поменяется. Кроме того, что вы чуть-чуть добавите геморроя, что это будет все смытьем инструмент инструмента. Но мы оставляем это высохнуть и дальше покажу, что будем делать ну что, продолжим продолжим начинать все высохло хорошо берем Супер суперфайн и аккуратненько делаем, в принципе, это можно делать вообще по всему элементу, пройти сильно натирать, не надо в этом нет никакой необходимости а пробежаться сбить опыл, подровнять если есть капельки какие-то я не пылил там, где у меня только эпоксид видно, потому что смысла от этого нету никакого. Вот здесь вот есть капельки. Вот их убираю. Знаете, как хорошо крошится, да? Обязательно потом обдуть, липкой салфеткой обтереть, обезжиривать не надо. Но если нужно, то можно и обезжирить, но если загрязнений никаких не оттаскали, то не надо обезжиривать. И все. Если бы это был черный цвет, допустим, можно еще сказать, что да, можно и так, типа, прокатить. Но поскольку у меня тут серебром работать, то на серебре это все потом будет просматриваться. Оно не будет критично выглядеть, но оно будет выглядеть, когда смотришься, что видно какие-то капельки, как будто мусор под базой. Ну, оно так и по, по сути получается, что это мусор под базой, потому что он по высоте выше, чем база. Заодно будет повод вообще еще раз Хорошо-хорошо продукт. Можно серым скотчбрайтом это же делать Но серый скотчбрайт не убирает капельки Если вот как у меня допустим есть что я, где Капелюшки Вот серый скотчбрайт их Вот эти вот капелюшки Он их не убирает Они кстати на руку неощутимые. Грунт растягивается очень хорошо А вот суперфанником мы их Хоп-хоп-хоп и нет капельушек. что забыл сказать по поводу баллона грунта в баллоне точнее я крашу водой я крашу в два с половиной слоя первый слой смело наливаю на протира, особенно когда их много в случае покраски сольвентными базовыми красками надо быть осторожным то есть первый слой не в залив мокрый это самое главное условие вот если не будет первого слоя в залив все будет нормально если первый слой пустить в залив Возможны контура и подрывы. Потому что грунт однокомпонентный, он любой, неважно в баллоне он или с бочкой был, в банке с канистры. Он активируется разжижается тем составом разбавителей, которые содержатся в базовой краске сольвентной. Поэтому припыльчик просушили, просмотрели, если надо, еще подпыли там, где были протиры, и потом смело можно краситься. В противном случае можно рискнуть на перекрас, скажем так, уйти. С водой такого нет. С водой заливаем как хотим. Вода неактивна с нижними слоями. Все. Такой вот процесс. Сейчас отлачусь и покажу, что, что как смотрится, где что видно, где что не видно. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Все. В принципе, все торцы у нас были подпылены с баллончика. Никаких контуров, линий, еще чего-либо, точек. ничего нету. То есть, принцип работает. Если где-то, конечно, совсем тоненькие, там, ну, два протирчика чисто на торцах, да, их тоненько пшикнули ну, липкая салфетка затерли и все. Ну, когда большие уже пропылы и такие, что прям капли есть, только под перетирку. Что бы это ни было, каким бы супер классным ни был грунт, только под перетирку. Тогда можно гарантировать, что будет все красиво, ровно. И качественно это все что я хотел показать пока что а, сразу снимайте э, скотч которым защищали наклейки то есть пока лак еще более-менее свежий он снимется красиво когда лак полностью высохнет э, будет жесткий прям совсем такой жесткий рубец и он может быть даже шероховатым чуть -чуть. всем пока